Следующий год, год юбилейный для самой массовой детской организации, которая была в свое время создана в стране. Я хочу отметить, что сегодня в регионе у нас традиции сохранены. Есть большое количество общественных организаций. Например, в реестре Комитета молодежной политики на данный момент 44 общественные организации, которые объединяют более 60 тысяч мальчишек и девчонок по всему региону. Кроме того, активно действует российское движение школьников. На сегодня это 18 тысяч молодых людей. Отряды юна, юнармии еще 8 тысяч. То есть это большое количество молодых людей, которые во внеучебное время в летний период активно принимают участие в разных Мероприятиях, конкурсах, фестивалях. Но, наверное, самое важное, то, что от них исходит инициатива. Они готовы подставлять плечо своим сверстникам, товарищам, помогать старшим и младшим.